Кто угодно там, из команды захотел бы повесить, ну, там, не знаю, заклеить детскую обоями. Вот. И ему показалось, что это будет типа, очень супер-классно, и дети смогут их разрисовывать, разрывать, я не знаю, делать все что угодно, то он, он, он может это сделать. Но для того, чтобы это сделать, ему нужно проконсультироваться. Во-первых, проконсультироваться с человеком, который отвечает за интерьер потому что, ну, это если не входит в его зону ответственности, ну то, что, потому что все равно есть некий такой эстетический облик проекта, который, ну, там, должен быть выдержан в каком-то едином ключе, и, скорее всего, там этот ключ есть у этого человека. Ну, то есть вот он, у него есть большее понимание того, что должно быть и что не должно быть в интерьере. Это первый момент. Второй момент, он должен проконсультироваться с... Фин, управляющими финансами и узнать, например, какие у нас финансовые возможности у проекта на данный момент. То есть, там, мы можем закупить вот те обои, которые он выбрал, или, может быть, еще не выбрал обои, и проконсультироваться, узнать, там, вот, примерно сколько это будет стоить, и что как бы есть у нас эти деньги свободные, нет этих денег, и если мы потратим их, даже если у нас их нет, то к чему это может привести. Вот, например, и, допустим, если бы это было еще, если бы этот человек ничего не нашел сам, то он мог бы также проконсультироваться с человеком, кто занимается закупками, чтобы узнать, каким образом это лучше сделать, или попросить его это сделать, и тем самым вот, упростить эту задачу или, наоборот, может быть, усложнить. Вот, и после этого, после того, как он проконсультируется, он может принять решение, что да, эти обои, кажется, будут в детской комнате, даже если все скажут нет. Или сказать, что да, пожалуй, что-то я сейчас придумал такое лишнее.